Давай. Да. Это гвозди. Показываю первый раз. Всем страшно, всем больно. Нет того, кому бы не было больно. И не было страшно. Медленно становимся. На этом не поджимаемся и не, не висим. Понятно, да? Мы держимся первоначально. Второй ноги ставим. И когда готов, отпускаемся и начинаем считать.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 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60 – это минуты. Глаза почему не надо закрывать? Потому что теряешь ориентацию и начинаешь шататься. Естественно, ногами его А это гвоздики. Поэтому ну, поставил себе задачу, сколько посчитать – до 10 или до 5. Потом берем спокойно, опять же, ножку поднимаем. сомневается, можно посмотреть. Рон есть? Нету. Нету. Ни у кого еще не было, то становится на гвозди и у вас не будет. Так что ничего случиться не может. С ногами ничего случиться не может. С телом ничего случиться не может. Только с мозгами Поэтому работать. Надо начинать с мозгами. Я сильнее того, кто говорит, что я боюсь? Или он сильнее? Не надо ставить себе больших задач. До пяти посчитать. Если сможешь, то можно прийти. Угу. Да. Не, не получается отпуститься, тоже не страшно. Кто первый? Ух ты! Ух ты! три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, один, один, 8, 49, 50 51, 52, 53 54, 55, 56 57 58, 59, 60 Молодец Медленно Одну ножку вторую снимаем с гвоздей Молодец Это называется сила духа А потом Давай. Так быстро, Александр. Я за него дышу. Вот что делает ежедневная гимнастика. Так что завтра все на гимнастике. И сколько вы высадили? Сколько сможете? На время не делаю, но первый раз он стоял минуты две Первый раз И попробовать очень легко Девочки стояли впервые